Друзья, всем привет! Всем привет! Мы едем на авторынок Зеленый угол. У нас сегодня будет подбор автомобилей. Мы занимаемся, еще раз напомню, подбором автомобилей, осмотром автомобилей перед покупкой и рассказываем людям об автомобилях. У нас вот такой каналчик. Вот, то есть напоминаем, да? Вы можете попросить просто проверить один автомобиль можете попросить найти в автомобиле да, разные вещи и вернемся к авторынку к ценам вот курсы валюты не скачут цены <с> цены не падают цены только растут да и растут, и растут очень сильно это уже многие заметили потому что ну, реально там, машина в цене поднимается и поднимается не по вине продавцов, а по вине того, что э, все растет, и пошлина растет, и в Японии машины тоже ценник растет, и сейчас еще люди не привыкли к таким ценам, и это происходит не первый раз у нас в истории, это было постоянно, и когда доллар был там по 30 там 5 рублей, стал резко по 70, в конце концов, уже мы ничего сделать не можем. А, то есть продавцы здесь ни при чем не надо называть их там барыгами, то что они зарабатывают бешеные деньги там по 200 тысяч на одном автомобиле. Нет, такого нету. А, ну и в связи с этим, то, что цены скачат, будем, наверное, почаще сейчас снимать видео именно по ценам, чтобы ну, чтобы вы были в курсе а, в курсе цен. И ну, вот сейчас мы, если берем какие-то поиски, прям, ну, наверное, с опаской берем. Потому что мы должны, когда берем поиск, обговариваются полностью параметры, сумма, как, какие есть у человека, ну, у заказчика и какую машину он хочет видеть. Ну, тяжеловато стало искать машины, потому что их очень мало. И все это раскупается быстро, то есть какие-то машины стояли без документов, документы появляются, их тут же покупают. Но я думаю, со временем... Известный абонент. Со временем это все установится. И, и конечно мы надеемся, что все придет в нормальное русло. вот мы ну сейчас заодно посмотрим, что у нас с покупателями. Да, вот заехали. Первая стояночка. Там ну, как бы ходят, ходят, смотрят. Ладно, сейчас зайдем на стоянке посмотрим, что с ценами. Так, ну давайте начнем с филдера. Белый цвет, 17 год, автомобиль 4 воды. Ну, сзади здесь немного неудобно подобраться, кстати, нам его вот. А, буквально когда ехали записывали первый сюжет скинули посмотреть машина оказалась хорошая то есть 4 воды обратите внимание состояние по низу до да? лонжероны подвеска стойки Ржавчины, можно сказать отсутствие запаски здесь нету идет ремкомплект багажное отделение в довольно хорошем состоянии вот автомобиль по кузову целый, не битый, но есть подкрасы. Вот это вот крыло у него крашено. W1. Практически, да можно сказать, новая летняя резина. Внешний вид тоже все отлично. По салончику в целом состояние тоже у него очень даже неплохое. Вот Есть замечания по сидению пассажира, прокур. Но продавец сказал, то, что это все устранит в случае покупки аукционный лист. Где аукционный? Аукционного листа нету, но аукционный лист. У меня есть аукционный лист, я На Аукционный вот он. лист открыли. Вот он, Где там аукцион? Короче, он бальный, все соответствует. Вот вот, вот его аукционный лист, 4 балла. Да, 4 балла, 87 тысяч пробег. Ну и вот, собственно, W1, заднее, заднее левое крыло. Довольно неплохой экземпляр. Так, по стоимости, представляете, забыл, сколько он стоит. Сейчас я вам скажу, 837 тысяч он стоит. тоже второй ключи в машине были да то есть проверку закончили автомобиль автомобиль будет рекомендован к покупке 87 тысяч 4 воды камера заднего вида здесь есть я уже сказал об этом про этот неприятный моменте ну и давайте сравним еще посмотрим рядом стоит аксел аксел стоит первое стоит стоит она 715 тысяч тоже 17 год она идет полторашечная серого цвета без литья тоже на неплохой резине повторители лобовое стекло родное салон идет светлый светлый салон Нет танкционе Филдер Аксио, да, салон одинаковый. Филдер, у Аксио есть багажник. У филдера. Тоже есть багажник, только побольше. А, пробег на аксел 64 тысячи, 715 тысяч. Антибукс, ай-стоп, прикуриватель. Многие прям вот. Камера заднего вида, камера заднего вида. Ребят, камера заднего вида здесь есть. Так, и еще одна а, Аксио, но ну, это уже идет 1.3 1.3, 17 год. Кстати, я не посмотрел Я не посмотрел автомобиль переднеприводный Кстати, не ржавый тоже Тоже идет в передок Здесь тоже светлый салон, но мотор мотор 1.3 Ага, ага, ага аккумулятор здесь севший сказали по моему комплектация датчик при столкновении по моему 670 тысяч за 13670 660 вот эти стоят автомобили тоже аксио белая черная Эти уже проданы вид в таком ярко оранжевом свете с модными накладками перед значит он 15 год 1 и 3 1 и 3 вот здесь цена кстати у него указано цена 639 тысяч за этот автомобиль лифт стоит новый 17 год белый ну лифт конечно изменился блин вообще 1 миллион триста тысяч не знаю сейчас найдем Про продавцов откроем покажем что такое лифт сервис стоит новенькая новых стоит а, гибрид кстати вот сегодня взяли поиск такого автомобиля данный стоит миллион триста миллион триста по моему да у человека бюджета, у подписчиков нашего как раз миллион триста завтрашнего дня начнем потихонечку искать ну люди вот смотрите ходят есть Фит оказался пробежный стоит он 600 тысяч на отдачу он 14 год 1 и но он модный в хорошей комплектации фары у него идут линзованные здесь вот обратите внимание такие идут вставки на литве резина зимняя но такая уже под убитая бесключевой доступ сзади тоже вот что-то тут такое сделали интересное К сожалению он закрыта вот смотрите стоит интересный автомобиль это honda odyssey таких автомобилей мало вот, один мы даже как-то отправляли месяца, может, три назад. Привет. Вот, агрессивный такой внешний вид, большая решетка, сразу бросается в глаза. Сколько он стоит, я забыл? Миллион 520. Да, ну и цена как бы такая у него. Миллион пятьсот двадцать Давайте посмотрим, что у него внутри. Но ну, это такой-то блин. Полноценный минивен корабль. Знаете, вот отделка сразу. Ну, не какая-то там максимума, да, я вам так скажу сиденья мягкие подлокотники места очень много автомобиля три ряда сидений электродверь. сзади идут два капитанских кресла огромный багажник шторки дуйки печка мультируль. сейчас вернемся туда третий ряд мы доставать не будем он прячется Здесь все по стандарту. Стеклоподъемники, руль идет, кожаный. Мультируль. Сидеть, место. Ну, вот честно, я сел прям. Блин, ну, клево сидеть. Вообще замечательно. Здесь у нас что-то типа столика, выдвигается два подстаканника. Ручник у нас идет ножной, кнопка старт. Мультируль. Уже говорил, что? Давайте посмотрим, что там под капотом. Ну, здесь все красиво и замечательно Почти. наверное масло даже чистое. видимо поменяли ладно ну миллион пятьсот семьдесят конечно 520 миллион пятьсот двадцать как-то дорого но автомобиль того стоит серви а, но ну, это не последняя сервис 15 года, она 4 воды 2.4. Кстати, кто смотрел видео да, про Усуриск, новый сервис они пошли полутора литровые. Но ну, они, они идут турбо и 190 лошадиных сил. Никогда бы не подумал бы. А, Громадное, просто огромное багажное отделение. Запаска есть, Донкрат есть. Комфортный, достойный, замечательный автомобиль но почему-то вот не везут их не берут их пойдем посмотрим что по передней части тоже есть бесключевой доступ пакетку это лежит ну так слегка присядем 180 дисплей родной монитор Места много что могу сказать пещалки солнцезащитные козырьки зеркала с подсветочкой она стоит миллион пятьсот двадцать по лифу так и не нашли стоит паса свежего тысяч объем двигателя 1 литр кстати она идет на климат-контроле стоит, <соценно> стоит алион свежий 4 воды 2018 год 1 миллион 290 тысяч блин круто конечно 19 тысяч пробегу без ключевой достов, без литья, он замена крышкой багажника, как говорят. Ну, а 4 воды, нормальное состояние. Опа! Знаете, что мне нравится в этих машинах? Вот это мне нравится. Спать можно. сидушки обычные, руль, кнопка старт-стоп. Все как было, собственно, все осталось. Климат. 19 тысяч пробег. Ну вот эти машины мне вот лично не нравятся. Блин, я вот все вот видите тут совсем чуть-чуть осталось. Ну как-то вот если честно, блин, Седана эти уже не переносим. Напротив стоит Исис, автомобиль 2010 года выпуска. Комплектация Платана. 775 тысяч. Фары линзованные, штатное литье. Довольно интересный цвет. вот Но за таким цветом нужно ухаживать. Но смотрится шикарно. Резина. Выкинуть резину это можно сразу. Камера зад... Что, он закрытый? Камера заднего вида есть. Здесь три ряда сидений. Кнопка старт. Вот это сиденье у него интересно откидывается, но сейчас мы делать этого не будем. Десятый год семьсот семьдесят пять тысяч. Subaru XV 13 год восьмой месяц двухлитровая. А сколько вы сказали, она стоит? Миллион пятьдесят тринадцатый год максималку подогревы кожа все. Слышали, ребят? миллион пятьдесят тринадцатый год комплектация максимальная. Довольно неплохо. Я имею в виду состояние багажника. салон это подозрительно приятно пахнет Вот понял что сделал куда вывел прикуриватель первый раз вижу такое подогревы вариатор вариатор цепной двигатель 2 литра что тут еще есть а, аутбек миллион пятьсот 15 пять пятнадцатый год вот такой мощный автомобиль 2 и 5 4 воды они все идут 4 воды тоже хорошая комплектация смотрится конечно шикарный автомобиль он закрыт ну, рядом стоит xv попроще миллион пятьдесят серенькая Серенькая, серенькая, серенькая. Вот примерная трансформация салона. Я имею в виду багажного отделения. Посмотрите, вот на самую большую стоянку, там, конечно, есть автомобили, но, поверьте, на много меньше. Но отсюда просматривается то, что а, люди ходят. Сегодня суббота. А вот бэк нам открыли за полтора миллиона, даже ключик дали. Даже завести можно, только не пачкай, сказали. Тут коврик лежит, пачкать не будем. Ну места, конечно, здесь много, очень много места. А вот полный, полнейший вообще мультируль, магнитола, мультируль даже работает даже работает ну-ка посидим кому так я ребята сейчас сидушка она отодвинута до конца наверное до конца сейчас проверим да до, до, до конца так у меня у меня ноги еле дотягивается до педали что тут -то? электробагажник датчики при столкновении активный круиз контроль x mod электронный э, ручник пробег на автомобиле 65 тысяч ну даже бардачок смотрите вот здесь бархатом оббитый аукционика нет и вот здесь тоже тоже идет барха двойной климат-контроль подогревы сидений ну память сидений вот. включил ну-ка что там как японец ездил ну-ка куда сидушка уедет о как ну, как-то знаете в развалочку японец ездил если честно на автомобиле кожаный руль идет так но вот так вообще не понять как ладно японцы это есть японцы 1 миллион пятьсот пять тысяч открываем капот попробуй по весу капот он просто такое ощущение понятно что либидия как из пластика он веса вообще не берет никакого ну да да согласен ну и смотрите тоже состояние под капотного пространства оно не идеально но да 2 и 5 мотор в общем достойно Ладно, что у нас тут еще есть посмотреть? Этот есть. Сейчас я ключик закрою. Господи, забыл, как называется. Mitsubishi RVR. RVR 12-й год, ПТС есть. Мотор 1.8, G-комплектация, Ксенон, камера 895 тысяч стоит автомобиль. Но, блин, ладно, он закрытый. Не нравится нам эти автомобили почему-то. Мы вас ни в коем случае не отговариваем. Но как-то вот... Не то что нам, да, не особо их берут, если честно. Ну, допустим, вот эта стоянка, она такая подзабитая, да. Видите то, что много машин. Пойдем еще куда-нибудь пройдемся. Кто-то, видимо, купил, форика себе выезжает. Возьмем автомобиль посерьезнее. Toyota Harrier. Два с половиной гибрид. 4,5 балла. Все, он закрыт, и только что открывали. Пробег 72 тысячи. Ну мне харьки как-то не знаю. воды у них какой-то неполноценно идет. Место, да, место нормально. Так, мы ну, продавца этого знаем. Аукционика нету. Вот, но а, у него все аукционы чистые. Здесь, смотрите, просто блин нереально огромный монитор еще стоит. Круиз-контроль. В общем, все есть. Также стояночка тоже подопустила, все было подзабито, абсолютно все. А стоянка через дорогу всегда была полная, пустеет, но люди тоже, тоже есть, тоже ходят. Надо вот как-нибудь, наверное, подойти к продавцам, да, вот то, что многие, кстати, просят, спрашивают, <ккруш«>, то, что вдоль дороги продают всякие японские товары обязательно это сделаем степ вагон 1 миллион сто восемьдесят пять тысяч автомобиль 2017 года хорошая резина красивый цвет напоминаю дверка есть где ломается как тут тепло сейчас наверное пойду греться потому что что-то вообще в шортах сегодня не знаю, как он в шортах ходит. Я, он, блин, в кофте, замерз уже, он мурашки. Волосы дыбом стали. Посидим, погреемся. Столики. Водичку сюда можно поставить. Дверь у нас получается здесь одна электро идет. Да, одна левая дверь электро. Работает? Работает. Климат-контроль, мультируль, круиз-контроль, подогревы, подогревы включили, подогревы работают. Дверь можно отключить. Ключик. От такого плана. Пробег на автомобиле 82 тысячи. Вся документация есть. Ну, вагон я вам скажу, такой. Реально клевый семейный автомобиль. Полтора литра. 150 был здесь, если я не ошибаюсь. Извиняюсь, заражение лошадиных лошадиных сил. Ноу-смокинг, no не курить, да, 87 тысяч. Говорил о пробеге. 17-й год. Ребят, ну, по рынку походили, ситуацию, я думаю, оценили, по автомобилям. Все молчим? Ну, собираемся, не собираемся собрать это, соберем машины, какие сможем, сделаем какие-нибудь тест-драйвы, посмотрим. Короче, сделаем разнообразие. Машины. Старые машины возьмем и новые машины. Покажем, сравним. Вот, скорее всего, на следующие выходные, это сделаем ну что на сегодня все всем пока работаю рулю всем пока